Так, Еще раз добрый вечер, друзья. Сегодня 11 августа 2021 года. Сегодня я, Марина Морозова и мои коллеги, как всегда, Марина Кардаш и Михаил Кумец, ведем тему вебинара о нашем флагмане опять, о проекте WebToken Profit или обновленный вебинар. И пару слов я хочу сказать все-таки о токене Райта. Токен райда – это очень молодой токен. Выпущен лимитированной эмиссией в 100 миллионов токенов в декабре 2020 года. То бишь ему практически еще нет года нашему токену райда. Наперед забегу скажу, что сейчас руководство занимается разработкой, усовершенствованием нашего блокчейна. Токен райда – Сделан на сети Трона. Но как только закончится обновление нашего блокчейна по технологиям, которые будет решать технологические задачи и проблемы в криптоиндустрии, токен райда перейдет на наш блокчейн, который подвязан под нашу монету CoinVec. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот токен. Скоро вы увидите результаты работы в бинаре, и, наверное, я передам все-таки слово сейчас Марине Кардаш, потому что вы должны услышать цифры, записывайте. Кто не успевает записывать, слушает на ходу, пересмотрите эту запись и поймите, как выйден бинар. Это очень важно, ребят. Марина, передаю тебе слово. Спасибо большое. Друзья, еще раз вас приветствую тоже. И что хочу сказать: у нашего сообщества на самом деле есть разные цели. Есть цели короткие. Это что обозначает короткие цели? Это направление такое на капитализацию наших активов и закрытие основных базовых потребностей наших участников. И есть глобальные цели. Самой глобальной целью, вы знаете, является наш marketplace, это наш пазл Market, к которому мы все стремимся. И еще одна глобальная цель, это наш блокчейн 2.0, о котором упомянула уже вот сейчас Марго. Что сказать? Вот Марина рассказала вам о токени Райда. Два слова скажу о монете ВЕК. Наша монета ВЕК, она очень-очень и очень еще молодая, но при этом не, необыкновенно перспективная, потому что именно монету ВЕК ждет выход на мировой такой глобальный торговый и криптовалютный рынок. Рынок, где в обороте крутятся... Десятки, сотни миллиардов долларов. И вот те участники, кто сейчас понимает вот это, этот момент, эту ситуацию, те, кто подходят осознанно к своим инвестициям, они, конечно же, закупают и делают вот эту вот капитализацию своих средств. Одной из таких, одной из такой возможности создавать вот такую капитализацию на самом деле является наш проект обновленный бинар. Хотя нужно, конечно же, сказать, что все наши проекты между собой взаимосвязаны. Любой проект, в любом проекте вы можете делать а, перестановку, как, например, а, в профитботе сейчас работает у нас, а, у кого-то дорабатывают депозиты, и а, выходит а, та же самая монета век. Вы ее можете разместить в, а, в проекте 1090 и а, тоже там зарабатывать ра. А, полученные, полученные с того же профитбота ра. Пожалуйста, используйте, работайте в гильдиях и усиливайте, увеличивайте, аккумулируйте свои активы, пожалуйста. И опять-таки вернемся к нашему бинару. Я сейчас хочу включить вам показ экрана для того, чтобы еще раз разобраться с нашим кабинетом, потому что есть вопросы и у новичков, и у тех, кто уже достаточно давно с нами работает, но почему-то не разобрался с кабинетом, потому что, ну, на самом деле кабинет очень простой, но вы знаете, что уже несколько раз делали такое обновление, модернизацию этого кабинета и вот тот вид, в котором он сейчас, в нем разбираться достаточно просто. При этом нужно сказать, что сейчас вводить новых участников ну, очень выгодно и очень легко, заодно вы их знакомите с нашим миром криптовалюты, заводя и рассказывая им с самого начала от нашей биржи Coin galaxy показывая там, каким образом можно там пополнить баланс и вывести тот же токен раз, чтобы завести его к нам в кабинет. Михаил, подскажи мне, пожалуйста, видно ли на экране кабинет наш? Кто-то кто-то мне подскажите, Михаил, Елена, подскажите, пожалуйста. Марина, видно. Все, спасибо, спасибо большое, спасибо, Михаил, ты всегда выручаешь. Вот, значит, друзья, я показываю вам на компьютере, и первое, что вы можете видеть, значит, это шапка наша, здесь расположены основные позиции, это баланс, бинарный бонус и ежедневные начисления для того чтобы нам завести токен райда на баланс вы заходите в раздел финансы здесь раздел пополнить и вам дается кошелек вот этот кошелек вы копируете и вводите в тот кабинет или на биржу для того, чтобы перевести свои, свой актив в кабинет бинара. Депозиты. Наши депозиты. Это на самом деле очень и очень выгодное расположение этих депозитов. И начну с того, что их у нас есть 4 типовых, типовых депозита. Начинаются они с процента 0,8 и с вложения, минимального вложения депозита всего 100 долларов. Друзья, обратите внимание, что это действительно очень легкий, очень удобный вход. При условии еще, конечно, того, что сейчас у нас выгодный курс для покупки райда. Депозиты наши все имеют определенный срок действия. В депозите стандарт будет 220 выплат. Все выплаты осуществляются исключительно по будним дням. Работает он накопительно, и опять-таки это такое преимущество, преимущество именно нашего бинарного проекта, потому что, как правило, нужно создавать новые депозиты. У нас же он работает накопительно, и вы, как только вы достигнете новой суммы, депозита это 5000 и 1 доллар вы переходите на следующий тариф это тариф 09 процентов и этот тариф будет работать 250 дней вернее 250 выплат будет осуществляться и он тоже точно так же при Накопление на 2000, 20 тысяч 1 доллар перейдет в следующий а, тариф 0.95. Здесь вы видите а, опять-таки свои условия и выплаты 280 раз а, вы получите. И а, последний самый выгодный а, депозит у нас под 1%, который работает 310, 310 а, на 310 выплат некоторое время назад у нас было промо тариф он был под один процент друзья хочу всем сейчас сказать пожалуйста потому что поступает много вопросов этот депозит он как бы уже закрыт он работает вы получаете по нему начисления но делать реинвесты по этому депозиту на сегодняшний день нельзя. То есть кто, кто успел, тот поймал эти возможности. Всегда, пожалуйста, используйте наши промо, заскакивайте, заскакивайте быстро, и ну, на самом деле вы будете получать тоже в большей, в большей степени. Для того, чтобы, значит, вход у нас в депозит в монете РА, выплаты мы получаем в долларах, и их нужно сконвертировать. Опять-таки заходим в раздел финансы, нажимаем конвертировать конвертировать. Здесь у нас есть возможность конвертации с бинарного бонуса и с ежедневных начислений. Так вот, средства от начисленных по депозиту поступают вот сюда на ежедневные начисления. Вы вводите сумму, которая у вас есть на ежедневных начислениях, ставите галочку «Согласен» и нажимаете «Конвертировать». Все, этого достаточно, ваши средства попадут к вам на баланс. Для того, чтобы вывести, точно так же у нас в разделе финансы есть раздел вывести. Опять-таки указываете сумму необходимую вам для вывода и кошелек того кабинета или биржи, куда вы хотите вывести. Это сейчас я вам рассказываю просто основные моменты. Да, дальше мы перейдем к цифрам, и я вам буду показывать вот выгодность наших наших депозитов уже на цифрах. Для того, чтобы зарабатывать больше, чем просто по депозитам, значит, для этого нужно перейти э, и э, открыть э, бинар. Бинар э, – это дополнительные возможности, это дополнительные бонусы. Э, здесь мы получаем как бинарный бонус, так и э, линейный бонус. Бинарный бонус мы получаем 10% от э, меньшей ветки или меньшей э, ноги. Для этого нам э, достаточно пригласить двоих партнеров двоих ребят повторяю почему иногда иногда можно одного в том случае если у вас в спонсорской ноге есть достаточные объемы то тогда вы выстраиваете только свою личную ветку если же у вас спонсор в это время развивается, возможно, тоже какой-то своей личной веткой, то объемов, может быть, спонсорской ветки недостаточно, и тогда вы своего второго партнера ставите в спонсорскую ветку, и вот разница между объемами, а она обязательно всегда будет, эта разница, разница между объемами с меньшей с меньшего объема 10 процентов это и будет ваш бинарный бонус также также в бинар бинаре вот в самом бинаре у нас есть и линейные бонусы для того чтобы открыть бинар нам нужно приобрести э, лицензию. Лицензии у нас э, есть разные, начинаются с лицензии 50 долларов. По этой лицензии вы получаете э, только бинарный э, бонус, не получаете линейного, то есть не получаете реферальных. При этом, э, друзья, я очень рекомендую э, вам, мы говорим об этом на каждом вебинаре, даже тех участников, которые... Э, пришли работать на пассиве и, скажем, не предполагают пока заниматься построением структуры, все-таки приобрести лицензию за 50 долларов. Для чего? Именно потому, что, чтобы не терять, не терять вот эти объемы в спонсорской ноге, потому что если у вас не будет такой лицензии, эти объемы, не будут у вас накапливаться, они будут проходить, скажем так, мимо вас. Но рано или поздно, скорее всего, у вас найдутся люди, которые, которым вы расскажете про то, чем вы сейчас занимаетесь. И они, конечно же, захотят поучаствовать, потому что вход очень сейчас удобный, выгодный, и минимальная сумма попробовать... В общем-то, скорее всего, желающие будут. Поэтому а, приобрести а, лицензию за 50 долларов не составляет, а, скажем так, а, ну, это, это недорого, потому что 50 долларов это всего 8,3 ра. Что на сегодняшний день по курсу биржи где-то обойдется вам 15-17 долларов. Я не думаю, что это такие глобальные деньги для того, чтобы опять-таки создавать себе вот это вот будущее накопление в объеме. Значит, лицензия за 50 долларов предполагает еще X-фактор. X-фактор это наш стимулятор, скажем так, мотиватор наш. Что обозначает X3, вот этот и любой X-фактор? Он обозначает, что ваш совокупный доход от депозита, от э, бинарного бонуса, линейного бонуса и бонусов по стейкингу не должен превышать в э, три раза. То есть, если у вас совокупный э, доход, скажем, э, там, 1000 долларов, то, э, вернее, лицензия, если ваша лицензия э, 1000, э, не лицензия, опять-таки, заговариваюсь немножко, если ваш депозит э, 1000 долларов, то... Э, Совокупный доход по, вместе со всеми бонусами, он не должен превышать 3000 долларов. Следующая у нас лицензия за 300 долларов, и она уже позволяет нам помимо бинарного бонуса получать и реферальные, это 5% с вашей первой линии. Обязательно хочу сказать, чтобы вы понимали, что выстраивая структуру и, допустим, приглашая партнеров, вы на самом деле получаете объем от всех от всей глубины. То есть неважно какой это будет уровень там 5 10 20 уровень то есть партнеры ваших партнеров будут давать вам этот объем и вы с этого объема тоже будете зарабатывать 10 процентов с меньшей ноги здесь x фактор у нас три с половиной то Лицензия за 1000 долларов дает X-фактор 4 и возможность получения, помимо бинарного бонуса, реферальных бонусов 3%, линейный бонус 5% и 3%. Здесь я, наверное, оговорилась, у нас 5%, по-моему, я сказала 3%. Вот, значит, Лицензия за 1000 долларов дает нам возможность получать реферальный бонус с двух уровней, 5% и 3%. Лицензия за 3000 долларов это X4,5% и возможность получения трехуровневых трех бонусов. 5%, 3% и 1%. Сейчас я хочу вам объяснить и показать все-таки ту возможность, наших нашу возможность по входу и точку входа. Сейчас мы откроем материалы. И первая таблица, еще раз мы видим наши депозиты, сроки их работы, количество начислений, процент, сумма депозитов с накоплением и доходность. По депозиту стандарт у нас доходность 176%. Я должна вам сказать, что выплата у нас идет вместе с телом, то есть вы получаете частичку тела и частичку и часть чистого дохода. В кабинете еще, если надо, потом вернусь и покажу, что после реинвестов у нас. Меняются цифры, и мы работаем с депозитом, ну, как бы с новым депозитом. Ну, ладно, я расскажу об этом чуть позже тогда. Значит, еще раз, доходность по... По депозиту стандарт чистый доход у нас составляет 76%, по депозиту премиум чистый доход у нас составляет 125%, общий доход будет 225%, по депозиту люкс это 166% процентов чистого дохода и по максимуму 210 процентов чистого дохода здесь идет расчет при условии что вы открыли депозит и больше ничего не делаете вы только получаете уже начисления но все плюшки в том, что у нас можно делать реинвест. И с реинвестов уже получать сложный процент. И это действительно, ну, на самом деле, очень интересно. Сейчас я вам хочу показать цифры по входу, вот ту точку отсчета. У нас здесь рассчитан курс RA РА 2.6, токен волатилен, сейчас он немножко ниже опустился, но суть не в этом, цифры можно поставлять свои, мне нужно, хочется вам показать на самом деле, ну вот саму суть. Итак, смотрите, друзья, стандартный депозит он начинается у нас со 100 долларов то есть вход со 100 долларов на самом деле это 16 и 7 ра курс в кабинете курса у нас фиксированный 6 долларов так вот если нам нужно завести 16 и 7 ра расчет я делала опять-таки повторюсь при курсе 2 и 6 то нам нужно было купить всего сорок целых тридцать вернее на на сорок на сорок целых четыре доллара ра. то есть вот эти «ра» стоили не 100 долларов, а сорок три и экономия у нас составляла бы пятьдесят и семь доллара Сейчас она еще больше, поэтому это самое время открывать депозиты. Депозиты, которые помогут вам делать свою капитализацию, увеличивать свои активы. Точно так же вы видите здесь расчеты по другим депозитам. И должна вам сказать, чем выше депозит, тем на самом деле выгоднее он становится при входе. Как это выглядит, допустим, на цифрах вот с другой стороны. Допустим, у вас есть 1000 долларов вы заходите на биржу и э, на эту тысячу долларов вы покупаете РА. Опять-таки использован курс 2 и 6, мы не переделывали таблицы, но э, я думаю, что будет все понятно. При курсе 2 и 6 на тысячу долларов мы могли бы купить 384 РА. В кабинете у нас курс 6 и... Как только вы заводите эти ра на баланс, вы уже в профите, достаточно хорошим, потому что э, депозит вы сможете открыть не на 1000 долларов, а на 2304 доллара. И если мы посчитаем, э, какая у вас доходность будет в день, э, по депозиту стандарт под 0 8 процентов это получается 1843 доллара в день и за 220 выплат вы получите 4054 доллара опять-таки еще раз скажу о том что сейчас курс еще ниже и это замечательная точка для входа потому что там Год с лишним назад мы э, зашли в наше сообщество, и у нас э, курс э, по веку был совершенно не такой. Мы были бы очень счастливы, если бы смогли э, закупаться на, э, по тому курсу, который есть на сегодня и сейчас. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, пользуйтесь этим моментом. И создавайте себе капитализацию и в монете ВЕК, и в нашем токене РАК, который опять-таки вы сможете использовать, распределяя его по другим проектам или решая такие закрывая основные какие-то базовые потребности. Еще что хотелось показать, у нас в Сейчас вернусь, наверное, все-таки в кабинет и а, покажу, потому что до сих пор задаются вопросы, и вопросы эти повторяющиеся. А, а, Михаил, подскажи, пожалуйста, видно, видно мой экран? Так, я рассчитываю, что экран а, видно, и я хочу вам рассказать о том, как создавать, а, создавать реинвест. Для того, чтобы а, вам создать реинвест, вот а, в кабинете, там, где раздел депозиты, вы опускаетесь а, вниз, а, инвестировать. Здесь вам, а, друзья, прописано системой минимальная сумма для апгрейта это сумма для апгрейта и есть и 10 процентов которые не меньше которых вы должны внести для инвестиции если если вы хотите больше внести, то конечно же да пожалуйста после того как вы инвестируете и внесете эту сумму Uh, у вас вот здесь вот uh, поменяются цифры и uh, будет цифра действующего депозита. И вот uh, дальше уже от этого действующего депозита у вас будет исчисляться следующие 10%. Uh, и вернемся. презентации, очень часто наши участники наши партнеры спрашивают о том как все-таки рассчитать правильно рассчитать реинвест потому что ну, кому-то достаточно скажем так кому-то достаточно написано в системе но Некоторые участники хотят понимать, как это работает на самом деле математически. И сейчас я вам расскажу на цифрах, как рассчитать апгрейд и новый номинал депозита. Для примера мы берем депозит стандарт в 1000 долларов. Он у нас под 0,8% и 220 выплат на этом депозите. Для того, чтобы узнать, какое количество тела, какая сумма по телу выходит в день, нам просто нужно наш депозит в 1000 долларов или же любая цифра ваша, цифра депозита которую который который вы открываете мы делим на количество выплат на 220 и мы а, получаем что а, в день мы а, выходит выходит с нашего депозита 454 доллара это именно тело а, предположим что было сделано а, 30 выплат, я расчеты здесь взяла 30, их могло может быть сделано 10, 20, 40, там, у, у, у, у, у кого как, это разные цифры, но вычислить ее достаточно легко, какое количество было вам сделано выплат, я беру расчет из 30 выплат, то есть Наше тело, которое мы получаем в день 4,54, мы умножаем на 30 и получаем 136,35 доллара. Это за 30 раз. Следующий шаг это мы узнаем остаток по нашему депозиту после выплаты тела нам. Значит, 1000 долларов мы отнимаем 136,35 и получаем 863,65 доллара, 863, доллара. Мы знаем, что наш реинвест от 10%, то есть 10% от 1000 это 100 долларов. И вот эти вот 100 долларов, друзья, мы должны добавить не к 1000 не к тысяче, потому что с этой тысячи у нас уже были выплаты. А вот к этому остатку по депозиту, остаток был 863,65. Это еще, добавляя к этому остатку, мы видим новый номинал 963,65. Друзья, это, э, обращаю ваше внимание еще раз, потому что к нам действительно а, обратились с просьбой э, наши партнеры, которые проходят обучение. Обучений у нас сейчас э, несколько, это и бизнес-инкубатор, э, и э, IBC, э, Век, и Триксион, э, э, то есть вы... Э, для себя можете выбрать одно из этих э, обучений. На самом деле э, это нужная э, вещи пройти такое обучение, на котором вам... Э, объяснят, как на самом деле работать не только, допустим, в наших проектах, а вообще, как работать с социальными сетями, как привлекать партнеров, как создавать свой личный бренд, как запускать таргетинговую рекламу и так далее, и так далее, и так далее. Вот, такие знания, они очень важны и, в общем-то, пригодятся в любой сфере на самом деле и э, еще один расчет это расчет x э, фактора э, после реинвеста тоже э, хочется чтобы было э, понимание обратите пожалуйста внимание на самую э, последнюю вот самый э, э, нижний пятый пятый шаг то есть все предыдущие шаги это э, в принципе повторение того что я только что вам рассказывала а вот пятый шаг, это вычисля, вычисляем именно X-фактор. Для того, чтобы его вычислить, а у нас мы знаем, что в депозите стандарт X-фактор равен 3,5, а депозит наш был тысячу долларов. То есть 1000 долларов на половиной это ä, 3500, это та сумма, которую мы не должны превысить. Для того, чтобы мы ее не превысили, нам нужно просто делать ä, регулярно апгрейд или реинвесты. И вот я вам показываю, какой будет X фактор после того, как мы сделаем реинвест. То есть X фактор у нас был 3500 сумок, которую мы не должны были превысить. Мы сделали 100 долларов, мы добавили 100 долларов. Тогда эти 100 долларов мы умножаем на три с половиной и добавляем к тому остатку, который у нас был, то есть не остатку, а, тому, а к тому X-фактору, который у нас был, 3500. И мы получаем наш новый X-фактор 3850. Вот этим мы как бы увеличиваем себе X-фактор, увеличивая свои депозиты. Бинарный проект. Бинарный проект у нас на самом деле очень и очень уникальный. В одном проекте у нас пять видов доходности. То есть доход – это начисление с депозита. Это бинарный доход 10% от объема меньшей ноги. Линейный доход или реферальные начисления нам с наших партнеров – первой линии и еще у нас есть стейкинг то есть удержание монет я пока передохну а про стейкинг и про все его плюсы вам сейчас расскажет михаил сейчас я михаил я включу тебе материалы Друзья, еще раз всем добрый вечер. Марина, спасибо. Спасибо, рассказала. Мне остается только добавить об одном инструменте заработка в бинаре. Это стейкинг. О, спасибо, Марина. Что с собой представляет стейкинг? Стейкинг – это удержание токена, в данном случае, райда, за то, что мы получаем вознаграждение от компании, за то, что удерживаем токен у себя на балансе. И за это получаем вознаграждение. Чем дольше мы удерживаем по времени, тем, соответственно, это вознаграждение больше. В райда мы инвестируем, открываем в райда депозиты, соответственно, стейкинг тоже открываем в райда. Любой пользователь бинара может открыть стейкинг, но для этого надо иметь действующий депозит. Лимит стейкинга в 5 раз больше действующего депозита. То есть, если депозит, например, на 1000 долларов, значит стейкинг можно открыть на 5000 долларов. Ну и как я говорил, что чем дольше происходит удержание, тем больше идет начисление по стейкингу. Если мы удерживаем монеты на стейкинге до 4 месяцев, у нас вознаграждение 0,3% в день. Если удержание происходит от 4 до 8 месяцев, тогда ежедневное начисление 0,4% в день. И... Если от 8 месяцев и больше, тогда получаем 0,5% в день. Мы получаем ежедневные начисления в райда. Это, так сказать, из плюсов. Проценты каждый день можем снимать, выводить. Тело трогать нельзя. Если тело, мы снимаем тело, тогда стейкинг обнуляется. Срок действия стейкинга обнуляется. для того, чтобы Срок накапливался, тело трогать нельзя. Можно только снимать проценты. Ну, они автоматически будут вам поступать на баланс. Что еще можно добавить? Лимит стейкинга в 5 раз больше суммы депозита, как я сказал. Стек можно открыть один раз в неделю. Сегодня у нас, например, вот среда почти 8 часов. Вот открыли, в следующий раз стек вы сможете свой... Открыть еще один ну, депозит в стейке э, ровно через неделю, один раз в семь дней. Ну создание. и там прописывается же, да? Да, у нас там таймер так. идет в кабинете, и, да, обратный отчет, как говорится, будет видно, когда... И таймер будет писаться время, да, вре... дата и время. Минимальная сумма стейкинга один райда проценты в зависимости от удержания, 0.3, 0.4, 0.5 процента. Ну, в целом, по стейкингу, в принципе, все. Давай, может, Марина, на вопросы поотвечаем? А, да, друзья, мы специально а, постарались а, в этот раз сократить а, наш рассказ для того, чтобы оставить вам а, время для вопросов. И мы попросим сейчас... Елену включить а, чат. Ребят, задавайте вопросы. И параллельно хочу еще добавить, что именно на токене райда Будут работать все остальные процесс, проекты нашего сообщества и в перспективе все перейдут на токен райта. Поэтому это главный актив для MLM составляющий наших проектов. Поэтому подумайте, пожалуйста, как заработать эту монету, как можно на ней строить свой бизнес. Ну, уже в чате профильном, кстати, веб-токен-профит, обновленный бинар, вы можете посмотреть, уже много людей поделились чеками. Да, сегодня такой äh, флешмоб состоялся прямо, и э, стали партнеры показывать, открывать э, свои результаты. Это здорово. Михаил, есть вопрос по стейкингу. Ответишь или мне ответить? Да, давай я. Почему в стейкинге нужно открывать новый, а не добавить в старый? Ну, это алгорит, такой алгоритм работы стейкинга, что каждый, каждый открытый новый депозит – это отдельная запись, по которой идет ну, отдельный срок, отдельные начисления. То есть у вас на балансе-то оно все будет как бы суммироваться, там, предыдущий, текущий, который будет, но в системе они видятся видны как отдельные. Ну и срок, соответственно, у каждого свой. Друзья, не стесняемся, задавайте, пожалуйста, вопросы, потому что мы вебинары проводим исключительно ради вас, для вас, для ваших новичков. И очень важно получать с этих вебинаров по максимуму. Точно так же, как из голосовых наши голосовых, которые мы проводим в чате РАМ. Мы там обсуждаем все проекты, все вопросы. Марина Акадыш, можно я зайду к вам личку посчитать ежедневные начисления. Александр, да, конечно, я помогаю партнерам в этом. Когда вырастет цена, век и райда, задает вопрос на наборах методов. Смотрите, у нас сегодня тема вебинара по поводу флагманского проекта веб-токен профит, но давайте вот очень кратко и очень быстро. Цена навек вырастет, и на райда в том числе вырастет уже в скором времени, и навек вырастет в скором времени. Умные люди, те, которые понимают, к чему идет наше сообщество, которое разделяет и воспринимает и понимает с точки зрения грамотности, что такое блокчейн-технологии, и понимают задумку нашего руководителя, они скупают сейчас потихоньку век. Поэтому я всем рекомендую это делать, потому что в будущем, возможно, вы будете жалеть, что вы этого не сделали по такому курсу. А на токене райда можно зарабатывать сейчас. Да, идет некоторая коррекция, но он не упал кардинально. Да? Он стоял во флейте почти два месяца. Вы считаете, я считаю, что это немало. Какая гарантия того, что завтра он не поднимется до 3 или до 60 долларов? Вы знаете, что для того, чтобы токен Айда поднялся до 3-6 долларов, нужна не такая большая сумма на откуп, чтобы была. Для того, чтобы... Мы ведем вебинары как раз для того, что сейчас люди, которые зашли в бизнес инкубатор и работают там, а также в ABC век, они работают на привлечение новых партнеров сообщества, но уже партнеров, которые пройдут обучение, которые смогут работать здесь, которые захотели и проявили желание работать здесь. Поэтому ну, да, но новые, новые партнеры, согласно, абсолютно новые партнеры будут заходить уже с другой осознанностью, с другими другой направленностью, с другими целями и пониманиями с тем пониманием, что на самом деле даже та цена, которая есть у нас сегодня, цена наших активов и токена Райда и Майонетабек – это подарок судьбы. По-другому это, на это смотреть нельзя. Только подарок судьбы, поэтому те, кто… Это, это понимает и конечно же создают вот такую капитализацию себе и мы тоже это делаем ребят я хочу еще вот добавить многие ждут цену и смотрят каждый день и каждую минуту на курсы токенов на курсы коина а зачем вы это делаете вы пришли сюда зарабатывать. Вы должны понимать, что это криптоактив. Зайдите на любую биржу. Давайте на все известную, всем известную биржу Binance. Посмотрите, пожалуйста, любой криптоактив и посмотрите, сколько лет он растет. И предъявите претензию какую то бирже, почему этот актив растет или падает, или еще что-то с ним происходит. Надо просто понимать, что такое криптовалюта. Поэтому те люди, которые сейчас проходят обучение в крипто-бизнес-инкубаторе э, и IBC-век, они уже придут работать в проекты, в сообщества, создано. Поэтому спрашивайте у нас сейчас, либо у своих наставников, что такое блокчейн-технологии, чем они отличаются, почему этот блокчейн будет уникальный. Почему он должен быть уникальный? А по-другому он не может быть, потому что уже есть разные блокчейны. Значит, это должен чем-то выделяться своей неординарностью для того, чтобы на него пришли другие крупные игроки. И вот это именно та цель, которой идет наше руководство. А зачем тогда начинать это все и вкладывать очень большие деньги? Откройте Google и уточните. Сколько стоит денег создать блокчейн? Вы будете ужасно удивлены, что это очень большая сумма денег. Если ее тратить, то ее надо тратить грамотно для того, чтобы удивить мир. Да, мы уже знаем, что наш плаччейн, который мы ждем и который предполагает, он действительно будет особенным, потому что в нем предусмотрены, первое, это очень быстрые транзакция, быстрее, чем у тронов. В нем предусмотрена будет безопасность оплаты монеты, то есть такая вот безопасность в виде заморозки для конечного потребителя. То есть средства будут отправлены и заморожены до определенного момента, пока не совершится, не совершится скажем, сделка какая-то или не придет подтверждение. И еще что в общем-то предполагается в нашем блокчейне, это, конечно же, токанизация других проектов, стартапов, и, как сказал наш Искандер, первый миллион транзакций будет бесплатно, это для, все работать будет для привлечения, то есть нас ждет очень интересная, очень, очень, очень глобальная такая Глобальный такой период, когда э, наши монеты заинтересуются действительно э, те, э, те ключевые, скажем, игроки э, криптовалютного мира. И э, тогда она взлетит. Как она взлетит? Насколько она взлетит? Ну, пока, пока фантазии не хватает. Вот. но то что она будет стоить не 10 долларов и даже не 20 это скорее всего однозначно дмитрий говорит делайте почаще голосовые большая благодарность вам за них дмитрий спасибо и вам спасибо за то что вы на них присутствуете мы стараемся был какой-то перерыв, промежуток, но когда мы открыли нашу гильдию, мы делали практически через день голосовые. Сейчас мы их делаем раз в неделю. Приходите, пожалуйста, будем обсуждать, готовить вопросы, и мы всегда с удовольствием на них отвечаем. Ребят, задавайте, пожалуйста, вопросы, потому что бинар, по сути, действительно не такой сложный инструмент для работы. Но если вы сейчас зайдете в профильный чат бинара, вы посмотрите те чеки, которые э, живые чеки от живых реальных людей. И действительно, не такие большие деньги нужны для того, чтобы попробовать себя там. Но опять же, вы должны понимать, что от суммы вложений зависит и ваш профит, и ваш доход. Это ну, неотъемлемые части понимания за 100, 100 долларов вкладываете да марина карташ сказала уже какой процент можно иметь за такой-то пакет до да? за 08 процентов за 0 9 процентов за 0,95. или вы вкладываете тысяч долларов понятно что тот инвестор а таких есть у нас в сообществе немало которые вкладывают от 10 и до я не могу озвучить эти цифры они конечно зарабатывают Достаточно большие деньги. И вот именно эти люди не сливают монету, потому что она у них идет в накоплении. И они понимают, почему они ее хранят. И эти чеки тоже можно увидеть живые, реальные чеки, можно увидеть в наших профильных чатах. Сколько наших китов держат монеты век, и почему они ее не сливают и по 100 тысяч монет век, на холодных кошельках, когда был стейкинг был в акселераторе. Сейчас держат в стейкинге в 10.90. Поэтому разбирайтесь в проектах. Самое главное – это изучить маркетинг. Тогда вам будет все даваться здесь легко. Да, совершенно верно, друзья. На самом деле бинар настолько прост, но при этом он открывает такие возможности, мне странно, как бы слышать иногда тех людей, которые достаточно давно в нашем сообществе, и они говорят: а "Я еще не зашел в бинар". Знаете, так, так, такое впечатление, что вот люди живут такой иллюзии, что все еще впереди я я успею, а на самом деле все создается прямо сейчас, прямо здесь. Заходите в бинар, у вас шикарные возможности шикарные при сегодняшнем курсе шикарный создать себе депозит тот который бы вы не смогли создать если бы курс был 5 или 6 или 15 как у нас э, был на Срайде, такой курс э, имел так вот именно сейчас когда он, он э, слегка просил, как, как любая криптовалюта, она сильно Именно сейчас есть возможность за небольшие средства, вложив небольшие средства и купив токен Райда, открыть шикарный депозит, большой депозит, и уже с него начинать раскручивать его и получать капитализацию. Используйте, пожалуйста, этот шанс, используйте эти возможности. Не ждите ничего. Будете ждать, ничего не будет. А, Дмитрий спрашивает, бинар хороший? А, не успели. Хороший инструмент. хороший инструмент, но лидеры другие переходят в другие проекты. Дмитрий, дело не в этом, Переходят лидеры или еще кто-то руководство компании работает над блокчейном. Искандер, как только вот сегодня задавали этот вопрос руководству и говорю вот вам, как мы говорим обтораем как первые источники, как только Искандер сможет поделиться какой-то информацией, он сразу даст брифинг. Когда это будет, ну, не могу сказать точно, но это будет однозначно Какое вот в какое-то ближайшее время, возможно. Топ-лидеры работают в проекте, дают вебинары, раскручивают проекты. Виталик Селевестров у нас, пожалуйста, у него есть ресурс, который продвигает по соцсетям. Я не помню, как он называется, но это можно трексионом называется, да, Триксион. Да. Поэтому. А по поводу Искандера я вам сказала, что как только Искандер сможет поделиться с сообществом нововведениями, он обязательно выступит. Нас ждут нововведения по поводу АЦЦ, по век авто, ну, соответственно, о перспективах компании. Ну, еще раз подтвержу, что, друзья, лидеры на месте, лидеры спокойны, они уверены в нашем развитии, в том завтрашнем дне, который нас ждет, и они планомерненько, планомерненько подкупают и подкупают активы. Вот, как бы, и естественно, занимаются структурами, занимаются новыми проектами. Нашими проектами, естественно. И последние Но два вопроса. Последних двух вопросов не будет. Так, Лена нам подсказывает, что наше время истекло. Друзья, спасибо вам, спасибо за то, что несмотря на то, что сегодня там летний, будний день, вечер, вы с нами, вы интересуетесь, вы изучаете, вы движетесь вперед, хочется пожелать всем успехов, удачи, все у нас будет хорошо, Вот верьте, верьте в это так, как верим в это мы. Все, всем доброго вечера. Всем пока, хорошего вечера. Пока-пока.